Привет, ребята! Меня зовут Катя. Я записываю это видео для того, чтобы сказать огромное спасибо команде Man, Man за фонетический курс китайского языка. Для меня он был просто находкой. Немножечко свою предысторию расскажу. Я начала изучать китайский язык, потому что начала ездить в командировке в Китай, и мне нужно было хоть как-то ориентироваться хотя бы на базовом уровне в китайском языке. В своем городе, в Санкт-Петербурге, я нашла школу офлайн, пошла в нее, занималась три месяца преподаватель, группа, остальные ученики. Понятно, что изучение слов, конструкции, диалогов, просмотр видео и все это было. И со своим багажом базовым накопленным я полетела в командировку в Китай и разочаровалась. Потому что что... Вот где бы я бы что ни говорила, чтобы я не пыталась спросить, ответ был всегда один от китайцев. Я вас не понимаю. Я, конечно, старалась не расстраиваться и все равно продолжала практиковаться. Ну и ситуации, конечно, возникали разные. Как-то раз я увидела панду и закричала чуть ли не во весь голос «панда» по-китайски, естественно. А мой друг китаец сказал, что то, что я сейчас произнесла, это не панда, а волосы на груди. Когда там в ресторане просишь а, зубочистку, а тебе приносят а, меню с десертами, потому что зубочистка и сладости близко по звучанию, ну, ты начинаешь задумываться, что что-то не так. А, то есть я поняла, что в Китае Примерно по контексту не прокатит. Нужно четко, точно знать не только все тоны, да, э, гласные, но еще и согласные, потому что малейшая разница там ти-ти и так далее, да, это уже два разных слова. Э, поэтому э, мне было понятно, что я столкнулась с задачей. Э, разговаривать, не просто разговаривать на китайском языке, а чтобы меня еще понимали, потому что когда я вернулась в Санкт-Петербург, в свою группу э, по китайскому, я вижу их лица, как они просто щебечут на каком-то базовом китайском, но я понимаю, что этот базовый китайский, если они приедут в Китай, их вообще никто не поймет. И они просто, <смех> они просто зачаруются. Поэтому, особенно для новичков, я считаю, что нужно начинать сразу, потому что потом переучиваться и доучиваться, наверное, будет сложно. Что касается именно того курса, который я проходила в школе Мэн ну, настолько насыщенно э, и понятно, э, наверное, нельзя было просто объяснить, э, девочки очень э, э, структурно подошли к этому вопросу, очень все по полочкам разложили, где какие гласные, где согласные, где финали, где инициали. В общем, какие бывают слоги, какие бывают тона, как они сочетаются, как они произносятся, прям конкретно ставят тебе язык, губы в то положение, в которое надо, и, казалось бы, неужели это можно сделать онлайн, да, все это понять? Хочу сказать, что онлайн – это как раз-таки самый тот -то нормальный э, формат, потому что один урок ты можешь э, там, где надо остановить, там, где надо прослушать еще раз, э, попрактиковаться, да, остановил, попрактиковался, остановил, э, посмотрел, как работает твой артикуляционный аппарат и повторил. Э, то есть, в общем, очень удобный формат. И... Э, еще хочется отдельно сказать спасибо Наталье за телеграм-канал, за уроки, не уроки, а задания, которые дополнительно были там размещены, за объяснение. Так ярко, красочно и метафорично объяснять материал, очень сложный, да, фонетический, это надо реально уметь, это надо быть реально хорошим преподавателем и ориентироваться, да, в том, что, в том, что ты преподаешь. потому что знать китайский язык, да, и объяснять удобоваримо, это две разные вещи, соответственно, Просто мой респект девочкам за то, что они не просто знают, но еще и объясняют так, что вариант не понять просто нет. Спасибо. Скоро поеду в Китай. Буду уже практиковать свои навыки базового китайского, но зато с отличным произношением. Всем пока. Спасибо.